Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 18 вариант из сборника Ященко. У Гэшного на 36 вариантов от 2023 года. А меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон. Давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. У нас есть Юля. Она летом отдыхает у дедушки и бабушки в деревне Царева. Она может с дедушкой... Ездить на машине на ЖД-станцию в таировку. Из царева в таировку можно проехать по шоссе до деревни ключи, где нужно свернуть под прямым углом налево. Ну, в принципе, налево у нас поворот вот здесь, под прямым углом. Соответственно, уже можно расставлять. Живет она у нас в царево. То есть здесь царева. А Едет она, соответственно, в таировку. Здесь у нас таировка. Поворачивает она ну, в деревне, получается, ключи. То есть четвертое это ключи. Дальше. Ключи под прямым углом налево, ведущий в тарелку через Демидова. Третье это Демидова. И что у нас еще с вами остается? Остается у нас Федяева, да? Федяева. Все. Вот мы расставили название. Какие известны дальше данные? По шоссе со скоростью 60, по проселочной 45. От Царева до Ключей 72 километра. Давайте вот так сразу нарисуем трапецию, потому что нам она понадобится. То есть, здесь 72 километра. От Таировки до Демидова 30 километров. То есть, вот здесь будет 30 километров. От Таировки до Федяева, соответственно, 27 километров. То есть, здесь 27 километров. И от Таировки до ключей 60. Ну, понятно. Если вот это все 60, это 30, то это тоже будет 30. Хорошо, расставили. Ну, в первом все очевидно. Это просто циферки. 3, 4, 1, 2, 5. Открыли ответ и списали. Дальше найдите расстояние от деревни Царева до поселка Демидова по лесной дорожке. То есть, у нас вот так с вами прямоугольный треугольник с катетами, соответственно, 30 и 72. То есть необходимо просто вспомнить теорему Пифагора. То есть 72 в квадрате, плюс 30 в квадрате. У вас будет таблица квадратов. Посмотрите туда и не парьтесь. У вас получается 6084 под корнем. Это 78. Записали. Сколько минут Юля с дедушкой потратят, если поедут через ключи? Ключи у нас соответственно... То есть они поедут по шоссе. По шоссе они преодолеют расстояние 72 и дважды по 30. То есть общее расстояние будет 72 до 60. Это 132 километра. По шоссе еду со скоростью 60 километров в час. Поэтому если мы это расстояние делим на 60, мы получаем... Соответственно, время в часах. Но ответ необходимо дать в минутах, поэтому на 60 еще и умножаем. Вот Также 132 минуты, естественно, и останется. Записали. Какой маршрут потребует меньше всего времени? Так, еще и в минутах. Ну, какие у нас есть маршруты? У нас есть царева, соответственно, например, Федяева Таировка Ц, смотрим. Что тут нужно? Понятное дело, тут надо сначала провести вот такой вот загагулин, то есть прямоугольный треугольник. Понять, что вот здесь 27, а вот здесь, соответственно, в таком случае 72 минус сколько там? 27, это все, я сломался. 70 минус 20, 50, 2, соответственно, 50, 45 будет. То есть здесь 45. Здесь у нас получается 60, и потерем Пифагора посчитать. То есть это будет 45 в квадрате да, 60 в квадрате. То есть в данном случае будет 75 километров. Ну и мы считаем, то есть это проселочный, то есть 75 мы делим на скорость по проселочной, это 45. И прибавляем 27, который двигается по шоссе, там скорость 60. Вот у нас в часах, поэтому умножаем на 60 и получаем результат в минутах. В данном случае у нас будет с вами 127 минут. Дальше какие у нас еще варианты есть? Ну, у нас есть Царева, соответственно, Демидова, Таировка. Мы это еще не, читали, не считали. Демидова, Таировка. Так, Царева, Демидова мы уже считали. Расстояние 78, то есть 78 делим на 45. А там 30 километров еще перейдем. То есть 30 делим на 60. И умножаем на 60. В принципе, считать можно. Точнее, можно не считать. Почему? Потому что вот это явно больше вот этого. Вот это явно больше вот этого. То есть, время будет больше. Ну и третий путь. Царева ключи Таировка мы считали. Там 132 минуты. Соответственно, 127 меньше. Поэтому 127 пишем. Дальше. По шоссе у нас машинка расходует 6,5 литра на соточку. Из Царева до Таировки через Ключи и на путь через Фидяева расходуется один и тот же объем бензина. Сколько литров бензина на соточку у нас по грунтовке расходует? Что тут нужно понимать? Ну вот по шоссе у вас тупо 132 километра намотает. То есть сколько литров сожжет? 132 делим на 100 и умножаем на расход на сотню. То есть 6,5 половиной. Дальше у вас есть Царева до Федяева, это грунтовая дорога, там соответственно 75 километров, то есть если мы 75 поделим на 100 и умножим на какой-то x, где x это как раз расход по грунтовке, мы узнаем сколько он на этот путь израсходует бензина. Но он еще 27 пилит соответственно, по шоссе, поэтому сюда добавляем 27 на 100 и уже умноженное на 6,5, потому что расход там 6,5. Вот простое уравнение. Естественно, это сначала перенесем. 132 минус 27 это 105. На соточке все умножим. Получается, сколько там у нас? 105 умножить на 6,5 равно 75 умножить на х. Так, ну, в принципе, все. Остается просто это все хозяйство посчитать. Если здесь посчитать, будет 9,1. Дальше найдите значение выражения. Все достаточно просто, надо просто-просто посчитать. 2,4 минус 6,6 это минус 4,2. Можно сократить. Будет минус 1,2, это минус 0,5. Записали. Между какими целыми числами заключено 140 17? Надо выделить целую часть. То есть 140 поделить на 17, целое будет 8, ну а здесь 4 17. Понятно, что 8,4 17, она у нас лежит между восьмеркой и девяткой. То есть четвертый вариант ответа. Найдите значение выражения. Корень идет второй степени. Корень из 1,16 квадратный ⁇ это 1,4. Из х в десятый это x в пятый. То есть вы десятку делите на, на показатель степени корня. Uh, y во второй и корень второй это просто y. На самом деле, конечно, там модуль y остается. Но так как у вас x и y положительные числа, можно не писать. То есть будет 1 четвертая. Uh, x в пятый, то есть 2 в пятый это 32. Ну и, естественно, на 3. Сократили. Получили. Ответ 24. Корень уравнения необходимо найти линейного. Но опять же, сюда перебросим с иксами, сюда без иксов. Не забываем менять знаки тех чисел, которые перебрасываем. То есть 5х плюс 10х. Получается минус 9 равно 15х. Соответственно, х равно минус 9 на 15. Если я вот так напишу, ничего не поменяется. Сразу говорю. разница вообще никакой. Ну, это будет минус 0,6. Записали. В среднем из каждых 50 поступивших в продажу аккумуляторов 47 заряжены. Найдите вероятность того, что не заряжено. У нас из 50 47 заряженных, значит 3 не заряженных. Если мы их количество поделим на общее количество аккумуляторов, мы, соответственно, получаем вероятность получить не заряженный. То есть 0,06. Изображены графики квадратичных функций, надо установить соответствие. Что надо помнить? Если ветви параболы направлены вверх, то, соответственно, коэффициент а больше нуля. Вот здесь а больше нуля, здесь а больше нуля. Здесь вниз а меньше 0. Если пересекает ось оy на осью оx как вот здесь и вот здесь, с больше нуля. Если под, как вот здесь, с меньше нуля. Ну и смотрим, что у нас там. Больше, меньше. Это, соответственно, второй. Да? Потом больше, больше. Нет, больше, меньше это третий. Больше, больше это получается второй и здесь первый. То есть 3, 2, 1 правильный ответ. У нас есть формула вычисления радиуса вписанной окружности в прямоугольный треугольник. Надо найти, пользуясь формулой С. Обе части умножим на 2. Перенесем c и 2r, то есть вот так. Получается c равно a плюс b минус 2r. Ну и подставим, то есть 12, соответственно, плюс 35, минус 2 умножить на 5. А в данном случае получается 37. Записали. Решите, точнее, укажите неравенство, которое не имеет решения. А в чем смысл? Неравенство не будет иметь решения, если дискриминант для начала меньше нуля. Есть такое? но ну, в принципе, есть. Вот здесь дискриминант у нас положительный, поэтому убираем. Соответственно, либо вот это, либо вот это. Второй момент. У вас коэффициент при х квадрате положительный. О чем это говорит? Отсутствие дискриминанта положительного говорит о том, что если бы вы чертили параболу y равно, ну вот это там, x квадрате плюс 6x плюс 12, она была бы вся на досего x. То есть все ее значения, которые принимаются по y, они были бы больше нуля. И поэтому решение вот этого неравенства было бы любое число. То есть любое число вы сюда подставите, и вы всегда получите больше нуля. А вот это как раз не имело решения, потому что у вас нет части параболы, которая располагается по осью Х. То есть там, где принимается отрицательное значение. Поэтому второй правильный ответ. В ходе биологического эксперимента в чашку Петри с питательной средой поместили колонию микроорганизмов массой 16 мг. Каждые 20 минут масса колонии увеличивается в 3 раза. Найдите массу колонии микроорганизмов через 60 минут после начала эксперимента. Ну, самый простой вариант: вот у вас было 16. Прошло 20 минут. В три раза увеличилось, стало 48. Прошло еще 20 минут. В три раза увеличилось, стало 144. Прошло еще 20 минут. В три раза увеличилось, стало 432. Ну и вот у вас как раз 20 минут 40 минут. И через 60 минут у вас 432 миллиграмма есть. У вас есть треугольник АБС, АВ6, соответственно, БС 8 АС4. Найдите косинус угла АБС. Это формула, которую будете проходить, если еще не прошли. Она вычисляется легко. Вам надо вот этот угол АБС, Значит, идет сумма квадратов сторон образующих угол минус квадрат третьей стороны, которая напротив угла, и делить на удвоенный квадрат сторон образующих угол. То есть 36, до да, 64 минус 16. Ну и тут 2 на 6 и на 8. То есть получается 84 делить на там, 12 и 8. Это 7 восьмых, то есть 0,875 тысячных. Так, все. Через точку А, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна касается окружности в точке К. Другая пересекает окружность в точках B и C, причем AB а, 4, BC 12, надо найти AK. А, Отрезок касательный в данном случае AK а, в квадрате есть произведение AB а, на AC. А, То есть в нашем случае 4 на 4 плюс 12, это 64. Ну, естественно, в таком случае AK а, равен из 64, это восьмерочка. Это просто свойство секущей касательно, проведенные из одной точки. Дальше. Основание трапеции 4 и 14 найдите среднюю линию. Средняя линия есть полусумма оснований. То есть просто взяли и посчитали. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 изображена фигура. Найдите ее площадь. Считаем клетки. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10, одиннадцать, 12, тринадцать, четырнадцать, 15, шестнадцать, семнадцать клеточек. У вас клеточка один на один, поэтому 17 мы умножаем на один и получаем ответ. Какие следующие утверждения верны? Через заданную точку плоскости можно провести только одну прямую. Нет, бесконечное множество. Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в точке, являющейся Центром окружности описаны около этого треугольника. Абсолютно верно. Если в параллограмме две соседние стороны равны, то он является ромбом. Абсолютно верно. То есть 2 и 3 это правильные ответы. Дальше решите систему уравнений. У вас в первом уравнении представлено произведение. Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. Поэтому первая ваша система приобретает вот такой вид. А вторая система вот такой вид. То есть мы первое уравнение просто на части разложили и все. Из одной системы получили совокупность двух. В первом случае x равен 4, а мы подставляем. То есть y-5 на y-5 равно 2. Здесь решений однозначно не будет. Потому что вот здесь вы получили 1 равно 2. Ну, сократилась и, естественно, неверное числовое равенство. Во втором случае 7. То есть получается 2 на х минус 2 равно 2. Соответственно, понятное дело, что х минус 2 равно 1, то есть х равно 3. Ну и равно 7. То есть, вот такая вот штучка у нас с вами получилась. Можно писать сразу ответ. Ответ у нас у. то есть 3 и. 7 Дальше Расстояние между пристанями А и Б равно 60 км Из А в Б по течению отправился плот Через час отправилась за ним моторка Приплыла в Б, отправилась обратно Когда приплыла обратно, соответственно, плот проплыл 30 км Скорость течения реки 5 км в час Надо найти, собственную скорость лодки Первое Плот всегда плывет со скоростью течения реки. Соответственно, скорость плота была 5 км в час, и он проплыл 30 км. Значит, время плота найти не тяжело. Для этого мы 30 делим на 5, и получаем, что 6 часов он потратил. Лодка выплыла через час, то есть она на час меньше плавала. 5 часов. Из чего складывается время движения лодки? Это время движения по течению, то есть расстояние делим. Время движения против, расстояние делим на скорость. Что такое x? Собственная скорость лодки, то есть скорость неподвижной, неподвижной воде. это x км в час. Понятно, если собственная x, то по течению будет x плюс 5 скорость. Против течения х минус 5. То есть течение либо помогает, либо мешает. Все, вот мы получили уравнение. Обе части делим на 5. Получаем 12 x плюс 5 плюс 12x минус 5 равно единице. То есть 12x минус 60 плюс 12x плюс 60 равно x в квадрате минус 25, если привести к общему знаменателю. Значит x в квадрате минус 24x минус 25 равно 0. По термеве это у нас сумма корней 24 произведения минус 25, то есть корни. 25 и минус 1. Ну, естественно, в данном случае скорость быть отрицательной не может. Поэтому у вас 25 км в час и будет ответом. Дальше. Постройте график функции. Что у нас тут есть? У нас есть модуль. То есть, Если подмодульное выражение больше либо равно нулю. То есть x больше либо равен 5. То модуль раскрывается не меняя знаки. То есть просто будет 2 x минус 10 минус x квадрате плюс 11x соответственно минус 30. Приведем подобные, в данном случае будет минус x квадрате плюс 13x и минус 40. Найдем вершинку параболы. Вершина параболы находится как минус b делить на 2a, ну абсцисса, конечно же, вершины. b это коэффициент при x, а это коэффициент при x квадрате. То есть будет минус 13 на 2 на минус 1 это 6,5. Эти 6,5 мы подставляем в саму параболу, то есть вот сюда, чтобы найти y, то есть ординату. То есть если посчитать, там выходит 2,25. Аналогично, если подмодульное выражение у нас отрицательное, то есть x меньше 5, то мод раскрывается уже поменяв знаки, то есть будет минус 2x плюс 10. То есть, вот здесь у вас раскрылась как скобка минус х плюс 5 уже. Ну и дальше там минус х в квадрате плюс 11х минус 30. То есть, схема не меняется. Нам надо привести подобные, чтобы получить уравнение нашей параболы. То есть, 9х минус 20. Соответственно, х нулевое также находим. Это будет минус 9 на 2 на минус 1. Что, в свою очередь, даст 4,5. Ну и у нулевой. То есть 4,5 подставляем уже вот сюда. Получится 0,25. Все. Теперь мы можем спокойненько рисовать наши оси. То есть, причем там небольшие. Можно у нас двойка максимально с копеечками. Значит, вот здесь будет нолик. Единственное, там значение 6,5. А что есть? Ну давайте, то есть 2, 4, 6. То есть вот здесь будет 6. Вот такие вот оси. Первая парабола 6,5 2,25. То есть вот 6,5 и вот 2,25. Возьмите значение 6, подставьте. Вы получите, то есть подставляем уже с учетом вот этого, то есть вы подставляете вот в эту прямую. Не прямую, а параболу. Ну, там будет там, минус 36, там плюс 78, минус 40 будет двойка. Не забываем симметрию. Возьмите пятерку, подставьте. Минус 25, плюс 65, минус 40 будет 0. Отметили сразу симметрию. Дальше не подставляем левее. Почему? Потому что у нас условие х больше либо равно 5. То есть парабола чертится только правее пятерки. Аналогично с второй. То есть у нас есть с вами 4,5. То есть, 1, 2, 3, здесь 4, 4,5. Вот. 0,25. Ну, четверку подставьте, получите, соответственно, минус 16, да? Сколько там? Минус 16 плюс 54. Так. О, прости господи, какие минус 54? Минус 16 плюс 36, минус 20, 0. Ну, вот у вас парабола. Ну, можете подставить минус 3. Там. А, минус 3, если подставить, минус 9, минус 27, минус 20, будет минус 2. Ну, и вот у вас вот так пойдет ваша парабола. Опять же, пойдет она только до 5, а, потому что у нас условие с вами x меньше 5. То есть, она чертится там, ну, левее пятерки. Вот график вашей функции. Дальше. При каких значениях m прямая y равно m имеет с графиком ровно три общие точки? Прямая y равно m это прямая параллельная оси ox, проходящая через ординату m. То есть вот это, например, вот здесь троечка, это y равно 3. Ну, мы вот видим, что пересечений с нашим графиком нет, все. А нам надо, чтобы было 3 пересечения. Когда будет 3 пересечения? А 3 будет, когда она пройдет через вот эту вершинку. То есть вот раз, два, три. И когда пройдет вот так, то есть опять же раз, два, три. То есть это у нас y равно... 0,25 это y равно 0. Поэтому m равно 0 и 0,25. Вот, в принципе, решение для данного задания. Точка h является основанием высоты, проведенной из вершины прямого угла В треугольника АВС, гипотенузиация на эти, если AH9AC36. Давайте нарисуем прямоугольный треугольник. У нас есть А, С, прямой угол, проведена высота, прямой угол. Соответственно, АБ надо найти, а h 9 АС36. Ну, хорошо. Опять же, как в прошлом варианте, можно использовать формулу. Давайте по-другому. Смотрите. Треугольник АВН подобен треугольнику, соответственно, А C, Почему? Они оба прямоугольные, у них угол А общий. Ну вот, соответственно, по двум углам они подобны. В таком случае у вас этот общий угол, этот угол равен вот этому. А H в малом треугольнике относится к АВ в большом треугольнике напротив прямого в малом АВ. То есть как АВ в малом к АС в большом ну вот отсюда АВ это АН AH, умножить на АС, естественно, под корнем. В целом, на самом деле, эта формула уже готовая дается. но ну, вот мы ее сейчас вывели. 9 на 36, 144 там. Э, и так только 9 на 36, не 144. Все у меня уже. 324, то есть будет 18. В ответ вы запишите, конечно же, 18. Бисектриса углов А и Д трапеции А, В, С, Д пересекается в точке М, лежащей на стороне Б, С. Докажите, что точка М равна от прямых А, АД А, и С, Хорошо. Ну, давайте какую-нибудь нарисуем трапецию. Так, мне надо, чтобы бисектриса трапеции вот так вот была. Соответственно... Вот так вот. Так вот. Во! Нарисовал трапецию. Вот у нас идут бисектрисы углов А и Д. Давайте А, Б, С, Д пересекаются в точке М, лежащей на Б, С. Она у меня, конечно, получилась немножко прямоугольная, но бог бы с ним. Можно немножечко сократить. Да, давайте даже вот так сделаем. Проведем как-нибудь вот таким макаром трапецию. Чтобы до нас вообще докопаться было нереально. Вот. Раз, два. И здесь, соответственно, С и Б. Но ну, бисектрисы, понятно, делят углы пополам. На самом деле рисунок делается дольше, чем делается доказательства. Есть свойство, обычное простое свойство, что любая точка, лежащая на бисектрисе, равноудалена от сторон угла, из которого выходит эта точка. Ой, это бисектриса. То есть мы можем сказать, пусть у нас там MH перпендикуляр, соответственно, МК перпендикуляр, ну и, например, МЛ перпендикуляр. То есть, если рассмотреть угол D, то M лежит на биссектрисе DM, соответственно MH равно ML. И если рассмотреть угол А, М лежит на бисектрисе АМ, то МH а, равно МК. Ну и вот отсюда получается, что MH равно МЛ и равно МК. Изначально вы делаете дополнительное построение. МА, типа перпендикулярно АД. Соответственно, МЛ перпендикулярно DC и МК перпендикулярно АБ. Вот все доказательства. То есть используется одно свойство бисектрисы. Четырехугольник АБЦД со сторонами AB12, CD30, вписан в окружность в диагонали AC и БД пересекается. В точке К, причем угол АКБ 60, найдите радиус окружности, описанный около этого треугольника. Ну да, в прошлом варианте я решал ее с использованием свойства, которые в этом варианте мы использовать не будем. То есть там мы находили угол между диагоналями, рассматривали как полусумму дуг. А тут сделаем по-другому. Давайте нарисуем какой-нибудь там четырехугольник. Вот пусть он выглядит как-то так. У нас здесь А, Б, С, Д, АД 12, С, Д 30. И известно, что проведена вот здесь АК, проведена БД, соответственно, К и 60 градусов. Что мы с вами сделаем? Мы для начала проведем дополнительное построение. Пусть у нас АФ. Равно CD. Просто мы построим вот такую вот а, линию. То есть AF. То есть мы можем сказать, что здесь те же самые 30. Дальше. Что у нас получается? У нас есть с вами угол ACD. То есть вот этот уголочек. И он равен углу получается CAF. То есть, равен вот этому уголочку. Почему так получается? Вот смотрите. Дело в том, что угол АЦД, он как вписанный, он равен половине дуги АЦ. Если АЦ считать именно против часовой стрелки. То есть, вот этой. При этом угол САФ Равен половине дуги, соответственно, только немножечко я промахнулся. Конечно же, не вот этой. Он опирается-то у нас на Ц, на АД, то есть вот этой. Вот этой, простите, пожалуйста. Тут то же самое, соответственно, опирается он на дугу FC. Но при этом дуга АД это сумма дуг АФ и ФД. Дуга fc это сумма дуг fd и dc. А так как у нас cd и af по построению равны, то дуга af равна дуге dc, потому что равные хорды отсекают равные дуги. Ну и вот у вас получается, что дуги одинаковые, соответственно угол acd равен углу caf. Так, это первое, что нам нужно было. Давайте пока что сотрем. При этом, что у нас с вами выходит? Угол CDF. Давайте подпишем. CDF. Ну естественно, дорисуем. Плюс угол CAF. Равен 180. Почему? Ну, да потому что у вас CAFD получается вписанный четырехугольник. А если вписанный вокруг четырехугольник, то сумма противоположных углов 180. Но из равенства мы можем заменить, что CDF плюс угол ACD будет тогда 180. Это говорит о том, что у вас FD параллельно AC, ну и, соответственно, ACDF. Равнобедренная трапеция. Равнобедренная трапеция. Это для себя отметили. Дальше посмотрим на треугольник С К Д. То есть из треугольника СКД. Что получается? Сумма углов в треугольнике 180 градусов. Соответственно, сумма угла КЦД. И угла CDK будет 180 минус вот эти 60 градусов, которые даны по условию, то есть 120 градусов. При этом, что можно сказать? У вас угол CDK равен углу CAB. Почему? Ну, потому что они вписаны и опираются на одну дугу CB. Угол... DCA равен углу C получается АФ. но ну, это я уже писал. И вот из этих равенств можно сказать, что угол BAF равен, соответственно, углу KCD плюс угол CDK. То есть, 120 градусов. Ну, а дальше все достаточно просто. Опять же, дорисовываем треугольник. Здесь мы понимаем, что у нас угол в 120 градусов. Соответственно, мы можем уже спокойненько находить. Первое. Найти BF по теореме косинусов. То есть, это BA в квадрате плюс AF в квадрате минус 2BA на AF. На косинус угла BAF. То есть на косинус 120. Косинус 120 это табличное значение. Он равен минус 1 2 То есть у вас там будет 12 в квадрате. Плюс 30 в квадрате. Минус 2 на 12 на 30. И умножить на минус 1 вторую. То есть минус 2 и минус 1 вторая Как раз дадут плюс 1 умножение. То есть если посчитать. Это будет 1404. Дальше считаем площадь треугольника АБФ это 1 вторая АБ на АФ на синус уже угла БАФ. То есть 1 вторая на 12 на 30, а синус 120 градусов это тоже табличное значение. То есть вы их потом пройдете то есть до конца 9 класса. Не волнуйтесь, если сейчас не прошли. Это корни из 3 на 2. То есть там получается 90 корней из 3. А радиус окружности, описанный около треугольника, находится как произведение сторон, то есть 12 на 30 на вот это 1,404, делить на 4 площади, то есть 4 на 90 на, соответственно, корень из 3. Ну, естественно, тут немножко можно посокращать, останется там 3, останется единица, и получается 1404 делить на 3 это 460. 8. Ну и тут можно немножко выделить там 36 на 13. То есть это 6 корней из 13. В чем смысл? Наш треугольник B, A, F, как и первоначальный четырехугольник, они в одно окружность списаны. Поэтому радиус будет один и тот же. В принципе все. Вот оно решение для данного задания. Ну и для данного варианта. Если вы досмотрели, я очень рад, что вы его. Не забывайте, пожалуйста, про подписку, рассказывайте друзьям о канале, пусть он растет. Все, в принципе, как обычно. Обязательно комментарии, даже спасибо простое, очень сильно помогает в продвижении канала. До новых встреч, дорогие друзья!